Добрый день! Сегодня мы готовим вот такое вот изысканное блюдо деликатес из куриных лапок на самом деле он выглядит непрезентабельно но это довольно полезная вещь вот об этом много написано не буду я это пересказывать купил сегодня 39 рублей килограмм она стоит вот довольно вид они вот первый раз вижу, я готов их часто чтобы они были чистые тряно чистые без всякого мусора обычно вот здесь вот подушечки черные у них вот здесь я хотел их почистить даже но решил что смысла нет они очень приятные на вид и на ощупь некоторые когда готовят они их немножко в кипятке шпаривают или над газом держат а потом снимают всю эту кожицу. Ну и постригают когти. я ее в этом смысле не вижу. Они действительно какие-то молодых куриц. Что когти очень маленькие. Ну, для того, чтобы мы будем их жарить, сначала варить, потом жарить. Для этого нам понадобится, если у меня килограмм лапок. Масло понадобится грамм 50-100. Соевый соус, чеснок. Будем использовать чеснок. 8 зубчиков. Они тут еще рекомендуют, но нет, нет у меня аниса. Перец Пересмолотый. Соль, соответственно. Вот для начала мы сейчас их отварим. Эти лапки. Так, их уже лапки я тщательно промыл. Залил кастрюльку. Пока не солим, но сейчас поставлю на огонь. и минут, после закипания варим 10 минут. Все, ну, они уже сварились сейчас я буду высыпать их на заранее нагретую сковородку с маслом и высовываю и буду варить, периодически помешивая на славом огне, ну 40 наверное. так это выглядит пока не аппетитно, сейчас немножко съешься, я нет, главное посолю, вот что. такая закуска у нас. Это что называется закуска. Я обычно не солю, но это все Вдруг у Все. кто-нибудь будет есть. будем вот это вот Жарить хозяйство, но на слабом огне. Так. Жарится она за полчаса, вот такой румяной вот, корочки дошло. Еще минут 10 и буду засыпать сюда приправу, соус. И будет 10 минут она томится в соусе. Это еще называется закуска. крас я взял панфырик небольшой. И попробую, как это вот с гасительным напитком пойдет. Вот такая у меня получилась заправка. Там соус, соевый, да, чеснок и перец. Перец я решил красный использовать. Используется красным перцем, мне больше нравится. Даже не потому, что я черный не нашел. Вот так вот сюда вот наливаем. О! О, так и мешаем, перемешиваем и она еще минут 10 будет поместиться вот в этом вкусном соусе, заправке. Да, 10 минут мы да, будем через десять минут наладят вкусной вкусной закуской каждому дам обязательно попробовать по ножке но я что-то что у нас такой у меня супруга что-то сказывается такое есть я такое делал раньше всего особо, когда приезжали да и дома ну, дома я до этого варил просто когда один допустим живешь я но они суп себе варил на вот этих ножках что получается да. В питался такой, очень полезный для суставов. И там есть какой-то пигмент, умолажающий для кожи. Все, практически блюдо готово. Еще минут 10 потомится оно. Все, вот такая вот у нас красота получилась. Сейчас я попробую на вкус. Она При... такая... Еще горячая все. Сейчас Ммм, я... такое перчо А вкус реально Перч немножко я переборщил Очень-очень съедобно И очень вкусная закуска, реально Просто Просто бедене у для сегодня для рождения. Горосина сад Вот я сейчас буду ее как себе закуску делать Под я буду вот я потреблять. Так что всем рекомендую. удовольствие дешевое и вкусное. И очень плено не знаю, что я жую разговариваю и очень полезно для суставов это актуально М -м -м. мне особенно нравится в этом все вот эта часть в данном случае почему-то они все чистые когда я купался покупал севастополь и раньше вот здесь вот все было грязно, какое-то черное проходилось колупывать. а вот в этих курицах и лапьюники там маленькие вот реально очень маленькие это откусываешь Мглайн вкус есть. Немножко они, конечно, липкие, но там золотин. Ну, где отменная. Стоит своих денег. Тем, вот. кто еще не подписался, подписывайтесь. Канал у меня очень разносторонний. Там и готовка, и север, и распаковки. Что только нет. Что придет, голод ее снимаю. Даже у меня... Улоги бывают, ну, редко. Ну, может быть, буду скоро уложить больше. Так что... До свидания.